Всем привет! На связи Хаос. Поселок городского типа Лучегорск, самый крупный на Дальнем Востоке населенный пункт, не имеющий статуса города, был основан в 1966 году в связи со строительством Приморской ГРЭС. Лучегорск является административным центром пожарского района с общим числом жителей около 19 тысяч человек. В 1893 году у притока реки Бикин на реке Малая Янга были найдены запасы бурого угля. Именно это и послужило толчком для строительства будущего поселка. И вот, уже спустя 50 лет, в ноябре 1965 года, недалеко от села Надаровка началось строительство временного поселка. К концу 1968 года планировалось возвести 40 домов, магазин на 8 рабочих мест, ателье, начальную школу, другие социальные объекты. 26 января 1966 года решением номер 33 из полкома Приморского краевого совета депутатов, трудящихся в составе Пожарского района, был зарегистрирован поселок Лучегорск. 20 апреля 1968 года на митинге строительства Приморской ГРЭС было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На месте будущей электростанции поставлен памятный камень с надписью «Здесь будет Приморская ГРЭС». Из Ленинграда в Приморье поступали паровые турбины, из Новосибирска – электрогенераторы, из Запорожья – силовые трансформаторы, из Барнаула – паровые котлы. Над строительством нового объекта взяли шефство комсомол Украины и Беларуси. Лучегорск строился, как говорят, набило. Не было на месте его зарождения привычных для новостроек бараков. Сразу возводили жилье, приспособленное к дальневосточной суровой зиме, готовили площадки к приемке грузов. Со всех концов ехали в Лучегорск юноши и девушки. Будущий город Игрес строила вся страна. Работы вели в комплексе, закладывали фундаменты главного корпуса электростанции и дымовой трубы, жилья, детских дошкольных учреждений, объектов социально-культурного быта. На месте залегания угли прокладывались траншеи, наметились очертания будущего пруда охладителя каналов. 1972 года в поселке Лучегорск была торжественно открыта стелла молодым героям первых лет советской власти консомольцем 20-х годов от консомольцев Лучегорска. 23 декабря 1973 года из разреза вышел первый состав с углем. Состоялся торжественный митинг по случаю сдачи в эксплуатацию первой очереди бикинского угольного разреза. С вырисовывались на фоне синих сопок контуры будущего города, поднимались корпуса электростанции, росла труба, возводились жилые дома. Численность населения рабочего поселка увеличилась. что на месте нынешнего Лучегорска были сплошные болоты и мари. Тучами вились комары и мошки, пробирались таежными тропами дикие животные. Не надо было за десятки километров выезжать за ягодой. Голубика росла прямо у возводимых объектов.